Всем привет дорогие друзья, с вами снова Дэн Хай И сегодня мы будем с вами играть в My Fishing World Сегодня мы будем с вами пробовать ловить на воблера на озере Тахо Будем использовать какие-то воблера, более крупные, более мелкие Конечно же все не будем использовать У нас на 15 метрах находится Рыбец, сезан, ленок, налим, судак, щука, обыкновенная щука, глубинная сына. Будем пробовать сейчас, наверное, на большой воблер, чтобы поймать щуку глубинную. Биг Хантер, наверное, возьмем. Давай. Леска, катушка, удочка у нас все максимальные. Забрасываем и будем пытаться как-то поймать. Что-то хотя бы. Оп, есть уже сразу поклевка рыбы. Ничего-то не крупное, но все же так кажется, очень сильно тянет, возможно. Что нам даст Глубина, да, ребятки, на 64 килограмма. Очень крупная. И, насколько она там звездно, очень мало было. Так что можно, я думаю, предатор э Pro использовать. Попробовать на него чисто так. Будет, не будет, не знаю. Он тоже должно что-то клевать вообще, по сути. По одной рыбке на воблер поймаем, в принципе, будет неплохо. Так, тоже что-то очень крупненько, Наверняка щука глубинная, потому что, навряд ли что-то еще что-то может клюнуть. Щука глубинная трофейная. Неплохо, на 91 килограмм. Круто трофей закрыли, это нормально. Так, давайте тогда используем какой-то, может быть, небольшой воблер. Элпчдвивер. Используем. Попробуем. Ой. Да. Тихо. Вернись. Небольшой воблер. Я думаю на него будет что-то тоже клювать, по, по крайней мере должно. Я на это надеюсь. Если тут вообще такая рыба под этот воблер. Ну наверное есть. Если мы тащим. Должна наверное. Клевка ребятки. Но уже произошла она более ближе к берегу. Чука глубины вряд ли на него, так что тут что-то другое. Тут у нас ленок на 5 килограммов 8, 80 грамм. Неплохо, даже для задания идет, это очень даже хорошо. Вдали, возможно, на этот вобиль отражение не будет клевать ничего, а там фиг его знает. А нет, вдали тоже. Нам, получается, наверное, ленок это и клюнул вдали. Все-таки на 15 метрах стоял ленок, так что, то, возможно, это и есть ленок. Нет, это судак, ребятки, на 3 килограмма 819 грамм То есть можно и судака даже пробовать ловить да? Да, Ну, как раз таки Под судака он подходит Так что-то мелкий какой-то клюнул Так, еще одна поклевочка Тащим, посмотрим, что это попалось Также, наверное, либо ленок, либо судак конечно могут еще рыбы здесь быть, щука может еще кто-нибудь быть, налим даже, видите, есть почти на 6 звезд, почти трофейный но не трофейный то есть неплохо так идет пока что. Так, еще одна поклевка с первой протяжки, с первой проводки. Тоже такое что-то более не крупное, но для Оплера это крупное, по сути. Килограммов на 15 точно. А нет, даже на 10 щука обыкновенная. Неплохо забираем. Разнообразие клюет. Всякое разнорыба. Разнорые. Это интересно, по сути. И клюет, в принципе, каждый-каждый заброс. По-моему, не было таких забросов, потому что не клювал. Вот мне кажется, сейчас не клюнет ничего. Что-то сказал именно, то, что каждый заброс клюет, и что-то и не клюет ничего. Может, и ничего и не клюнет сейчас. Не может быть такого-то, чтобы каждый заброс проклюнул. Ну да, она не клюнет ничего. Давайте поменяем вублер на какой-то средненький. Так. FN-156. Посмотрим, что он здесь. Будет ли что-то вообще давать есть. Но это мусор, ребятки. Ну, может быть, хотя бы ценный мусор попался. Вряд ли, конечно. Но... Надеемся. Нет, ребятки, не ценный. Банков 10 серебра всего лишь стоит. Очень мало. Проводочек еще сделаем. И все, наверное. Да, есть, ребятки, рыбка. И, наверное, на этом сейчас уже будем заканчивать. Посмотрим, что это за рыба, продадим ее, все, и все. Так, это у нас налимчик. Налимчик очень хорошо идет для, для фарма. Прям хорошо, хорошо. Так, продаем нашу рыбу. Вот они, наши экземплярчики, так скажем. На 2000 обошлись. 7 рыб, 2000 стоит неплохо, по сути. Мы ничего не борвали. И это очень даже хорошо. Так что, ребятки, все пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Дэн Хай. Ждите новых видеороликов. Всем пока-пока.